Э, слушай. Кто это говорит? Ты что тупой что ли? Ты, ты, ты сам ты тупой, как вообще кто это? Блин, самое главное, сидит на мне и спрашивает кто это. Д... Д... Д... Диван что ли? Нет, я блин, стол. Меня кто-то звал? Так это, я тебя не спросил. Ты что, я сегодня ел? Гороховый суп. Фу, блин! Быстро слезь со меня! Быстро-быстро! Иди вон на кровать лучше! Давай-давай! В смысле? А, ну я так понимаю, здесь все умеют говорить, да? да? Да! Фу, опять у тебя жирные руки! Да! А, ну ладно! Тогда фиг тебе, а не тащи, Из-за тебя будет заляпанный экран! Ладно, а, ты сейчас помою! Фу, ты когда голову мыл? Ай, блин, ты чё слепой что ли? А, больно, вообще это. Смотри, куда прёт. Вот слушай, у тебя голова не кружится? Нет? А у меня да. Либо перестань крутиться, либо возвращь меня. Ты ч, офигел, что ли? Ты ч хлопаешь?